Это то же самое, как сказать, если бы в свое время родители не зачали этого, этого человека, он бы не напился, не сел за руль и не совершил бы ДТП, в котором умер наш родственник. Понимаешь, вот это связь как бы. Да, когда у нас кто-то из наших родственников, по его вине погибает человек, то мы какую-то символическую ответственность за это несем. А мы Тумсов, окружении Кадырова, все это и по представленному власти. Да, да. Конечно, никто такое исследование не проводил, но там нет такого, что какие-то тайпы принимаются, какие-то не принимаются. Такого нет. Мы уже как народ от немножко вот эту стадию родоплеменного формата, мы его уже перешагнули. Мы уже и по количеству как бы, людей находимся на, на другом уровне. И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 Тумсо, решением любого российского суда или Роскомнадзора и тут блокируют любое видео на территории РФ. Почему твой канал до сих пор не заблокировали? В твоем вопросе есть противоречия. Ты сам говоришь, что любое видео блокируется по решению суда, и немало моих роликов заблокировано на территории России по решению суда. И тут же ты говоришь, почему твой канал не заблокирован. Потому что блокировка канала и блокировка отдельных видео – это совершенно разные вещи. Канал по, просто так по решению суда на территории России не блокируется. А ролики, да, блокируются. А, вот, он еще раз написал это сообщение. Брат, <coughs> ты, ты говоришь, я это знаю, то, что президенты России приходили на волне войны, а в частности нас убивают чеченцев, и ты говоришь, что российский народ не виноват, а из твоих слов впечатление обратное. Не понял, честно говоря. Давай ты попробуешь. Развернуть этот вопрос, что непонятно из моих слов. Так, Барт Маршо, ты еще раз как бы перезадал этот вопрос, но я все равно не могу понять. Ты мог бы вот прям открыто спросить, что ты хочешь, а, прям задай мне вопрос. Как не можешь понять? Ты говоришь, виновата власть России, но пришла эта власть на волне убийств чеченцев в 90-х и в нулевых годах. Прокомментируй, как это укладывается в одно. Но я все равно не могу понять твоего вопроса. Ты можешь его открыто задать? Что тебя смущает? Что ты хочешь от меня услышать? Я вот этого не понимаю. Почему ответственность несет власть, а не народ? Потому что народ, это в этом народе есть те, кто против. Есть хорошие, есть плохие, там есть разные. А власть это, это непосредственно та, та структура, которая несет полную ответственность за действия вооруженных сил всей политической системы. Поэтому власть она полноценно несет ответственность. Народ полностью полноценно нести ответственность не может. Это же очевидно.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 Да, когда у нас кто-то из наших родственников, по его вине погибает человек, то мы какую-то символическую ответственность за это несем. А мы идем к стороне потерпевшей, приносим свои извинения. Но хотя мы непосредственно, и вины никакой на нас нет. Мы понимаем, что ни перед Аллахом, ни перед людьми мы не виноваты абсолютно. Ни одна душа не понесет бремени другой души. Мы это знаем, да? То есть вина, даже если этот человек совершил преднамеренное умышленное убийство, даже в этом случае мы с тобой, по идее, не ответственны за нашего родственника. Однако мы вот эту символическую вину на себе мы ощущаем, и мы поэтому идем, будучи виноватыми, как говорят у нас, мы идем и извиняемся. И вот такая вот ответственность, она должна быть на стране, на народе. Но вот непосредственно сказать, что вы все несете ответственность, мы не можем. Потому что тогда и мы с тобой тоже несем за некоторые действия неправильные. Тогда мы с тобой тоже должны за это нести ответственность.